привет друзья сегодня мы работаем в заокском районе тульской области и можно с уверенностью сказать что это хорошо знакомый нам район не теряя времени разбориваем глину лопастным долотом Производство штиль большое спасибо андрею из старого оскола просто колоссальная экономия времени работа как видно в тесных условиях. Конструкция скважины на известняк. Она классическая. Это стальная труба-кондуктор и эксплуатационная колонна из пластиковой трубы. Заезд на данный участок не самый удобный, но, как видно, эта задача нам по силам. Порода разрушающий инструмент достиг кровли водоносного известняка. Обсаживаем скважину стальной трубой, промываем колонну и вскрываем водоносный известняк. На этот раз удалось заснять поглощение раствора и очень хочется показать вам эти кадры. Водоносный известняк всегда вскрываем чистой водой. А промывку, как правило, откачиваем мотопомпой во враг. Пробная откачка показывает большое количество воды. И вот готовый результат. Наша замечательная заказчица с водой. Вариант монтажа насоса в данном случае для круглогодичного пользования.